Ты, метель, милая ты Я знаю, что с мною ты Досядешь высоты Я твоя мелодия Просто, просто Но на высоте всего ты знай Метель, милая ты